До конца встречи 20 секунд Сейчас осталось 10 секунд Спортсмены поактивнее Последние 10 секунд боя 2 балла спортсмену Итак, со счетом 6-0 Весовой категории до 75 кг Побеждает спортсмен Из красного угла Мирманов Аму